друзья мои всем привет сейчас я дальше покажу вам несколько моментов там где мы сейчас делаем демонтаж это наш новый объект двухкомнатная квартира и здесь в общем уже был сделан ремонт и сейчас мы будем его переделывать в общем посмотрите обязательно там будут те моменты на которых я акцентирую свое внимание и как вам делать не рекомендую чтобы вы просто не переплачивали когда нанимаете специалистов, якобы мастеров по отделке. Ну, в общем, как-то так. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях. Ставьте огонечек, если вам какое-то из этих видео зайдет. Ну и также заходите на мой YouTube-канал Перестройка 116. Подписка, лайки, комментарии. Все приветствуется. Всем хорошего дня. Вот один из примеров, как... Наши монтажники дверных откосов делают отхосы. Обратите внимание, пенка здесь, пенка по центру и вот здесь пенка снизу. Все остальное просто вот так. Сережа демонтирует у нас двери, потому что двери тоже установлены были не очень хорошо. Поэтому будем ставить уже другие двери, которые выберет заказчик. А вот эту вот шляпу мы Убираем. Вот, смотрите, видите, везде, везде у нас все ходит ходуном. Тут тоже отсутствует пена. И вот. хорошо установленный косяк дверной. В общем, такие вот картинки. И еще один совет. Если вы не хотите, чтобы у вас было вот так, это вот когда здесь нужно добрать недостающий сантиметр, и его запенивают, чтобы, в общем, выровнять вот это пространство. Делайте здесь вот конструкцию либо из гипсокартона, либо устанавливаете два бруска, там 50 на 50 или 40 на 50, для того, чтобы конструкция, которую вы будете крепить, была плотной, а не вот такая вот жидкая, как вот эта вот монтажная пена. Чтобы избежать вот этого, нужно сделать здесь конструкцию. Как это делать, в принципе, ничего сложного нет. Такое видео даже у меня есть на канале. Так что смотрите. Будет, я думаю, полезно. Вот. А мы это все убираем. Вот так вот. вот. Переход между двух комнат. Просто стык обоев. Его мне нравятся это вот эти вот шикарные липухи пены здесь здесь здесь вообще красота ну примерно сантиметров 6 наверное 6 сантиметров добора а ведь можно было сделать здесь тоже конструкцию из гипсокартона либо брусков и вот это вот фигни бы не было и можно было полностью запенить откос здесь полностью запенить откос здесь и также сверху но монтажники на скорую руку делают вот так вот и потом все у вас ходуном ходит, отваливается. И потом мы приходим все и демонтируем. Вот куча пены, куча мешков, двери, косяки, наличники. Все валяется, потому что все это уже отход. А еще, конечно, я тут дико извиняюсь, но вопрос, зачем герметик вот нужен вот здесь, там, где стояли доборы герметиком просто вот так вот замазали щель чтобы ее не было видно с этой стороны с этой стороны там под дверью то же самое вот зачем мастер если он мастер делает вот так 5 кусочки мусора так, вот собрали косяк с помощью подвесов я не видел еще ни одного такого мастера который бы делал вот именно вот так и все почему-то грязь долбили скорее всего да и здесь у нас доборная планка самый простой вроде монтаж но почему-то они так его усложняют ну а теперь самый мой любимый момент взял не попу и отодрал Прикольно. Вот, вот. Ваши деньги куда уходят? В мусор. Так, еще одно замечание с этого объекта по поводу кранов. Обратите внимание, краны закручены, но в подмотке использовалась только фумка. Мы запустили воду, и краны сразу побежали вот отсюда. Здесь у нас ламинат и водичка. Вот она, мокрая. Водичка, короче, собралась здесь. И ламинат, как видим, уже сдувается. Поэтому, когда подматываете краны, используйте либо сантехнический гель, либо паклю с фумкой. Никогда просто на одну фумку подматывать нельзя. Иначе будет все вот это вот потом течь. И вы этого не увидите, увидите, когда уже будет слишком поздно. Замечание номер два. Теперь замечание по ванной комнате. Такая же ситуация с подмотанными кранами. Вот у нас тут целые лужи воды, это все текло именно с этих кранов. Далее, штукатурка от застройщика. Она вся пухтит. На, на такое основание плитку клеить, естественно, мы не будем. Мы будем все это счищать, снимать молочко от бетонной стены и уже штукатурить по уровню, как положено. У нас тут были приклеены панели ПВХ на ляпы с пенкой и все вот это Покрытие вместе с перкой у нас вот отдиралось, вот такая вот штукатурка была вот застройщика, поэтому все посмотрим однозначно. плитка уложена, а порог был приклеен на герметик, вот такими маленькими липушками. Перенос проводов и счетчик. Немножко сместили, а что это так? Как-то так.